Друзья, добрый день! С вами Татьяна Смирнова, консультант фэн-шуй, бадзы и цимэнь-дунзя, преподаватель школы Натальи Пугачевой. Я продолжаю серию видео о методе чтения жизни с помощью искусства цимэнь-дунзя. Совсем скоро в нашей школе будут проходить открытые мастер-классы, где мы познакомим наших слушателей с этим методом. Покажем примеры, как можно... Использовать искусство Цемент-Дунзя для прогнозирования событий в жизни, для коррекции жизни, для ее улучшения. И в этом небольшом видео я расскажу, какие знаки в карте Цемент-Дунзя расскажут нам об отношениях с родственниками, как увидеть потенциал богатства в раскладе Цемент-Дунзя. Я надеюсь, что вы уже знаете из прошлого видео, как определить ваш дворец судьбы. Это очень важный дворец в раскладе Цимэндунзя, относительно которого читается вся карта жизни и э, прогнозируются события. Если вы пропустили это видео, пересмотрите, пожалуйста, оно есть на нашем канале. Мы сегодня рассматриваем карту человека, который родился в 1977 году, 10 апреля, в час обезьяны. С левой стороны на этого слайда вы видите его карту ба И с правой стороны карта Цимэнь, построенная на момент его рождения. Расклад Цимень разделен на 9 секторов, которые называются дворцами. И в красной рамочке это дворец судьбы. У каждого дворца есть своя стихия. Он относится к одному из пяти элементов китайской метафизики. Восточный дворец относится к стихии дерева, то есть дворец судьбы этого человека – деревянный. Дворец, который совпадает по стихии с дворцом судьбы, будет дворцом друзей. По наполнению этого дворца, то есть по тем знакам, которые находятся в этом дворце, мы видим, с хорошими людьми человек предпочитает дружить или не с очень хорошим. Дворец, который порождает дворец судьбы, называется дворцом родителей или дворцом ресурсов. Это те люди и события, которые помогают человеку в жизни. Дворец, который производится дворцом судьбы, называется дворцом потомков. В аналогии с Бадзи, если вы изучали тему Бадзи, то знаете, что стихия, которую порождает человек, это стихия самовыражения. То есть наши чаяния, проекты, желания. Дворец, стихию которого контролирует Дворец судьбы человека называется дворцом богатства. В этом раскладе их два. Это земляные дворцы, юго-западный, и северо-восточный. По этим дворцам мы можем посмотреть, чем человеку лучше заниматься, где спрятаны его деньги. Тот дворец, который контролирует человека, называется дворцом власти. В данном случае в этом раскладе их тоже два. Это западные и северо-западные дворцы. По наполнению этих дворцов можно посмотреть, Будут ли у человека проблемы с властью? Помогает она человеку в решении его проблем или не помогает? Если это женщина, то эти дворцы будут показывать, какой будет муж. Если это мужчина, и мы смотрим карту мужчины, то эти дворцы власти будут показывать, какие у этого человека будут дети. По дворцу, вот с этим знаком, который называется 6 союзов» или «Шесть гармоний» или «Люхэ» – это «Дух Люхэ», можно спрогнозировать, какой будет у человека брак или не будет брака. Да? То есть, вот анализируя наполнение этого дворца, отношение этого дворца с дворцом судьбы, можно сделать прогноз по отношениям в браке. Если вы хотите больше узнать о методе чтения жизни с помощью искусства «Цемен Дуньзя», Приходите на открытые мастер-классы, где я расскажу еще больше о возможностях этого метода для прогнозирования судьбы человека. Ссылку с приглашением вы видите под этим видео. Введите ваши контактные данные и ждем вас на открытых мастер-классах. Также, если вы хотите получать другие видео из этой сети, подписывайтесь на наш канал YouTube. Нажмите на колокольчик рядом с видео, и вы будете получать информацию о наших новинках, о новых вышедших видео вовремя. С вами была Татьяна Смирнова. Увидимся в следующих видео.